Всем большой-большой привет. Мы давно с вами не выходили на связь. Включила свет, так как буду сейчас снимать видео. В честь чего у меня сегодня видео выходит? В честь того, что в связи с дистанционным обучением нам начали выдавать опять сухпайки для детей. У меня ходят вдвоем в школу, вы знаете, Дима, Давид. Я сейчас ходила, думаю, надо было мне надо было мне Димку. Надо было мне Диму взять с собой. А, вот. Потому что тяжелые пакеты. Вот один. Это Димин. Это довидим. Да, ну, без разницы, в принципе. Так, давайте я буду. Я вот, что я вижу, что вы видите, и я то же самое вижу. Потому что я еще не смотрела. Буду открывать все перед вами и смотреть на видео. Так, давайте, друзья. Все, так, накладную мне выдали на двоих детишек. Вот она. Отложим. Буду субсайт пакетом. Муку дали. 2 килограмма. Чебоксарская мука. А, то же самое элементарно, Ватсон, как говорится. То же самое мука. А, считай 4 килограмма. Так. Нури. Чай крупный листовой. Вот он. <coughs> Буду с двух пакетов сразу вытаскивать. Вот два пакета. а два пакета. Это заваривается. Не в пакетах. Очень хорошо. Я такой больше люблю. Так, печенюшки. Мальчишкам. Ну, детишкам. Мальчишкам. мальчишкам, детишкам. Вот печенье. А затем... Золотая семечка. Мое любимое масло. Я очень люблю это масло. И я всегда варю на нем, а жарю на нем. Оно, ну, В принципе, рекламу не буду делать, но классное масло. То же самое. 2 литра. И затем ах, рис. Ух, для плова. Смотрите, он пропаренный. Он пропаренный и Самый самолет для плова. Я как раз люблю такие вот килограммовые развесные крупы. Не люблю вот эти фасовки. Э, так как здесь видно, как чё. Отлично. Как вакуумная упаковка получилась. Смотрите, даже не ложится ничего. Но они, говорят, вчера только раскладывали этот привод. Так что... Так. Как-то так. так Тоже самое. Игра, оставь от моих волос то же самое. Рис пропаренный. А затем рожки. Игра, нормально, мои волосы в покое. Оставь, пожалуйста. Я веду обзор, а ты играешь со мной. Давай, иди пока в девчонки, там играть. Рожки. но они такие темные, мне кажется, это второй сорт. Мне такие больно-то не нравятся. Ну, ладно. Не приходится выбирать, так как я вообще люблю э, яичные. Они желтые такие прям классные рожки или светлые. Ну и на этом спасибо. Так, вот. Это как вакуум они сделали, как будто. то самое. Рожки, рожки. Тигур, там сама сходит, что то все собирает. Так, гречи гречневая крупа. Чистая, не горелая, Видно, такая, ну, хорошая. Это нам хорошо. Мы любим гречку. Так, тоже гречка. Вот это мы очень любим. Мы любим сахар. И каждому ребенку по 2 килограмма выделили. Это замечательно. Сахар такой желтоватый, но, видно, свекольный красноватый желтоватый, не белый. И развесной вот самый самый не Мне вот нравится такой сахар. То самое здесь. Вот, смотрите, вот. Так, еще молоко у двоих мальчишек. Затем сгущеночка. Молоко цельное, сгущенное. Смоляночка. Гостовская. Так. Вот две баночки, замечательно, с кофейком, там детям блинчики можно, я с кофейком, детям блинчики, как говорится, скумбрия, вот любимая моя консерва, две баночки, потом по яблочку и по апельсинчику, витамины, как говорится. Так Это пока туда, ничего, друзья. Вот я и сделала наш обзор, то, что нам выдали в школе. И... что я могу сказать? Все хорошо, но конечно я бы хотела бы, чтобы у нас открылись школы, так как вот эта дистанционка, это ужасно для меня. Для... Для детей даже, дети сами Ну, в принципе, конечно, там же тема новая И все вот это надо проходить А в итоге я же ой, Не учители Не могу дать им Какое-то знание, что-то там Я могу дать знания По хозяйству, могу дать по, по рукоделию Может быть, да, и то не каждому но не школьная, потому что для детей это очень сильно. Я в 80-х годах училась, а для меня вот 80-е, конец 80-х, начало 90-х. Вот это наша тема, конечно, вот которую мы проходили в, это, в этой жизни уже. То есть в другом веке вообще не то уже. Я как-то решала, пробовала, и мне дети говорят, мама, мы не так решаем. Ну вот и... Весь каз, так, так как э, жизнь меняется, дети меняются, все меняется. И я не знаю, идем мы этими шажками вперед или назад, я понять не могу, к чему это все идет. Но, в принципе, э, мы против дистанционки. Большинство родителей, с кем я общаюсь, и мы вот, э, переписываемся или что. Они против дистанционки, они, естественно, тоже э, э, мучаются мучаются с тем, э, как заниматься с детьми. Особенно со старшими, там я вообще не понимаю. И вот они самостоятельно вот это решают. Они в школе-то путем не понимают, какой там иногда... Бывает, придут, вот я не понял там эту тему. <coughs> а в итоге, ну вот как, как вы видите, как говорится, кинули детям покушать. Рад, рады, радуйтесь, покушайте. Мне вот этого всего не надо. Я и так прокормлю детей. Мне надо, чтобы дети учили в школе. Вот так я вам скажу. Так, друзья, много говорить не буду, и. На этом я с вами буду прощаться и хочу вам заранее сказать. Я отключаю комментарии, отключаю э, оценки. Э, никто этого не будет видеть. Оценок э, хотите ставьте, хотите нет. Лайки, дизлайки. Дизлайки нам тоже помогают э, моему каналу, то есть моему семейному каналу. Комментарии были включены, когда можно было говорить, писать. В итоге у меня писали э, такие прям подписчики, которые, ну правда, я с ними общаюсь, вот дружим мы с ними, переписываемся, созваниваемся, вот, ну, вот реально я их за друзей считаю. Э, так э, и и и и Пока не буду подключать комментарии. Потому что я знаю, то, что плохое написать мега могут. Дизлайки замечательно. Ставим дизлайки. Лайки тоже замечательно. А видео будут выходить. Видео будут выходить, но не регулярно. Как могу, так и буду выпускать. Так как у меня сейчас дети еще на больничном. Они у меня кашляют, лечатся. Лечу я их. Не знаю, видно будет, у меня еще есть видео старые, ну то есть с прошлой недели. Со всем пока-пока, э, до новых встреч. Не пишем комментарии. Э, хотите, ставьте, хотите, нет оценки. Э, желательно ставить. Э, э, кто не подписан, подписываемся на наш канал. Все. Все, всем пока-пока, всем удачки, всем здоровья, не болейте, берегите себя. Всегда с вами, Гузеля. Пока-пока.